Стих на Псалом 15 «Межи мои прошли по прекрасным местам». Псалом 15, шестой стих «Блаженное упование». «Храни, Господь, храни меня! К тебе твой раб возвал, на силу в твоем имени всегда я уповал». Ты мой Господь, и благо все земные ты презришь, но сам божественной красе небесные даришь. Есть на земле народ святой, он — собственность твоя, ты насадил его, он твой, с ним быть желаю я». Пусть скорби множатся у тех, кто чтит богов чужих за этот тяжкий, страшный грех Господь оставил их. Пусть возлияние всех времен для них не возлиют, и даже мерзких их имен уста не помянут. Господь есть счастье моя навек, Он держит жребий мой. Как счастлив Божий человек в руке его святой! Он по прекраснейшим местам мне межи проложил, В наследие ввел меня он сам, чтоб там я вечно жил. Благословлю тебя, Господь, ты вразумил меня, Твой Дух Святой во мне живет, не поколеблюсь я. Ликует сердце от того, и весел мой язык, Дух, славе Бога своего поет, как Он велик, Ты не оставишь, не предашь души моей во тьму, увидеть тление не дашь святому Твоему. О! Как прекрасен жизненный жизни путь, в нем радость и венец, блаженство и вечности шагнуть дарует нам Отец. Аминь.